Я хочу оставить свой отзыв о трансформации, которое я совершенно случайно <laughs> э -э э совершенно случайно нашла в интернете. Сначала это было ВКонтакте и в Ютубе смотрела много видео э на эту тему. Мне вообще очень понравилось содержание э содержание э этой работы и э сеансов и э э вообще, как все это происходит. Меня это заинтересовало, и я пообщалась сначала с Павлом, потом вышла на Вику, и в общем, мы с Викой провели несколько сеансов. Сначала у меня, что меня к этому привело, это мое чувство мои страхи, которые меня уже так достали, что я не знала, что с ними делать. И... Вот это чувство неуверенности во всем, что я ничего не, не смогу, и такая, в общем, бедная бедняжка. Но уже когда я пообщалась с Викой, я поняла, что мне именно туда, куда мне хотелось, потому что Вика такой человек, который... У нас произошло абсолютно открытое общение, мне в самом начале все уже понравилось, и вот сейчас мы... Абсолютно можем обо всем поговорить. После сеансов у нас происходит обратная связь, которая мне тоже очень... Это очень ценная вещь, потому что э, это еще больше помогает понять то, э, что с тобой происходит, и поделиться, или получить еще какие-то ответы на свои вопросы. Ну, это тоже очень важно. И уже после первого сеанса, или даже в процессе первого общение, на это уже есть видео в интернете. И после этого сеанса у меня происходили начали происходить события, которые я просто не могу не соотнести с нашей работой, потому что это все взаимосвязано. Я же могу сравнить, какая... что было до этого и что происходит после. Происходили такие истории какие-то со мной, которые мне открывали вот это, что какое-то мнение других меня так беспокоит. Происходили события как раз об этом, где я понимала, что мнение других меня больше не беспокоит абсолютно. И это было для меня самой удивительно. Я даже не ожидала таких э, результатов, я даже не, не ожидал своей реакции на это, потому что, зная себя, я понимала, что м -м, оно все равно где-то во мне есть. Оказалось, что оно вроде бы и есть, но и теперь вроде бы и нет, потому что в процессе всех сеансов проходишь, э, видишь, э, что там никого нет, что никто тебе не может ничего помешать, никто не может тебя оценить, никто не может э, тебя напугать, кроме тебя самой. А последний сеанс был <coughs> вообще очень интересный, что я поняла, что я сама э, и есть, и было самое интересное, что я хотела бы в себе ощу ощутить и осознать. И когда понимаешь, что никого нет, кроме тебя, и ты сам... Э, и актер и режиссер и и все все остальное это просто ты и ко мне пришло это осознание что я могу сама создавать свою жизнь так, как мне нравится мне нравится значит я могу переснять переписать сценарий и ты уже в другой жизни то есть ты уже живешь по-другому Оно, конечно мы все знаем эти знания Информации очень много, головой ты это понимаешь, но я от других участников этих сеансов тоже слышала, когда ты знаешь на уровне ума, это одно, а когда ты понимаешь на уровне осознания, что это так, это другое. И вот я считаю, что ради этого, чтобы осознать, они а все еще думать в голове, что ну да, это так, мы все знаем, как устроен мир, ну многие знают, я не хочу за всех говорить. Но ты это не чувствуешь и не осознаешь. Вот для меня эта разница была, вот та, за которой я очень благодарна Вике за это, что я теперь это осознаю. И я с этим живу. И как э, я уже говорила, в моей жизни происходят события, они все связаны с этим. Э, что мы в сеансах э, или запрос давали, или что, ну, Вика, как это называется? Разбирали. Разбирали. Да, что в спирали перед э, сеансом. Что меня беспокоит, то после, вот после третьего сеанса буквально на следующий день я получила предложение о работе абсолютно с такой стороны, с которой я не ожидала. И это даже не имеет значения, эта работа имеет значение сам факт, что у тебя открываются сразу возможности что-то предпринимать. Я могу только сказать, что... Общение с Викой мне нравится нашей открытостью, Вот э, я не знаю, она так э, симпатизирует мне своей э, непосредственностью, что хочется с ней разговаривать обо всем таком личном, что я бы, наверное, никому об этом даже не подумала, что могу с кем-то так говорить открыто, хотя совершенно незнакомый человек. и э, мне это тоже очень нравится. С удовольствием делюсь своим отзывом и желаю как Вике, так и всей команде успехов в этом и продвижения дальше. Это очень интересная работа. Возможности всегда находятся, я так считаю. Было бы желание. Поэтому я очень благодарна. и Для меня Вика просто стала как подружка. С которой можно обо всем поговорить и очень интересно. Я уважаю ее мнение. Она иногда мне показывает ситуацию с такой стороны, с которой я даже не смотрела ее, даже не думала взглянуть, что... или даже не думала, что есть другие стороны, откуда можно посмотреть. О. Спасибо большое, да, я рада, Танюш. Я замечаю, что моя жизнь вот правда из такого амебного состояния может выйти в другое состояние. И в принципе это же это все я, это же ничего другого. Я все здесь вот да. в этой же комнате. Да. Но состояние меня меняется, и поэтому меняется и все вокруг. Но это же так, это же самое главное. Жизнь так и устроена. Если ты меняешься, ну идет внутри над наружу все идет если ты внутри неуверенный тот и снаружи будешь все эту неуверенность проживать это то понятно было давно но э, что вот это теперь происходит со мной вот это вот это просто такой отличный результат но оно все она изменилась все потому что я другая стала вот это вот вот эти вот изменения. Да. Я, же, я же сама и чувствую, хотя, говорю, эти ви видео, которые я посмотрела, мне тоже было очень интересно. Прям какое-то... Я, я увидела два разных человека. Ну да. Хотя это была я. Я увидела себя такую разную. И поэтому увидеть себя разную... За короткое время изменения я надеюсь не то что я надеюсь я знаю что я уже не буду той которой я была э, даже как вчера или сегодня утром еще раньше я уже каждую минуту меняю даже секунду но э, когда видишь на лицо эти изменения я понимаю что это со мной да это это вообще классно я могла бы и когда думаешь я могла бы это не делать это ужас какой-то. Я могла бы просто, как говорится, посмотрела и забыла, и ни, никаких шагов для этого не предпринимать. и Я могла бы лишиться вот этого. Но так все хорошо сложилось, что оно и складывается. Когда человек готов, к нему все и приходит. Ну, и да. Поэтому это замечательно. Ну да. Пусть те готовые, которые готовы и свою жизнь, тоже начнут что-то делать. Увидев